Друзья, последнее время, помните, если Господь Иисус не призывал вас идти в свою церковь, чтобы выводить оттуда несчастных людей, которых обманывают вот эти вот антихристы, лжецы, которые управляют этими церквями, если Господь не призывал тебя ходить туда, чтобы выводить оттуда людей и приводить их к Иисусу Христу, то ты, который участвует в злых делах тьмы, если ты ходишь туда, потому что ты думаешь, что там спасение, если ты ходишь в свою церковь, потому что ты думаешь, что там Бог, что это угодно Богу, то, мой милый друг, я говорю тебе со всей ответственностью, что если ты умрешь в этом состоянии, в этом обманутом состоянии, ты навеки погибнешь в аду. Навеки. И никто не сможет уже тебе помочь, мой милый друг. Никто и никогда. Если Господь не призывал тебя ходить в эту лукавую организацию, чтобы выводить оттуда людей к свету из этой тьмы, к Иисусу Христу, чтобы они не гибли в аду, то ты будешь отвечать, потому что все те люди, которые умерли в этой церкви, которые попали в ад, ты будешь за каждого из них отвечать. Ты будешь мучим более, чем тот, который ничего не знал. Ты знал, я предупреждал тебя неоднократно, Господь неоднократно предупреждал тебя через других своих слуг и рабов, если ты не выйдешь из этой лукавой организации, в которую Господь тебя не призывал, ты погибнешь в аду. Беги из своей церкви, беги пока еще не слишком поздно, потому что дверь может затвориться и ты навеки погибнешь в аду. Да благословит вас Господь наш Иисус.